В своем проекте Торнопарт 2014 года Лео Сабарабановена Хитарит и Демедрол на Вакале <coughs> Вот этот миньон называется Mental Device, состоит из двух песен Одна называется The True, правда, а вторая называется Science of Life, всего эти песни две на, на 20 чем-то минут. Короче, это меню называется Mental Demise, вот. А это такой типа клип я снял, вот. Качество, конечно, как я говорил, записано на диктофон. Вот. Этот альбом выходил на CD. Перепресс. На Cyberworks Digital Records. И на Vibrio Shikawa Records. В формате кассеты. С, как сплит С моим другим проектом. Варкл. Вот. вот. Тут два миньончика. Варкл на стороне А на стороне П.Н.Миньон Вот Историю самой группы со всеми подробностями читай по ссылочке внизу под этим видео Это моя закрытая группа на Facebook Единственная официальная группа проекту ТОР АПОРТ Вот Кстати ты видишь футболочку Life Illusion, в этой футболочке я выступал в АГАТИ, это нам выдавала Настя, всем участникам группы Life Illusion, вот, я ее ношу, потому что прикольный логотипик, вот, ну и дома в ней хожу, то есть, понятно, на улицу такому таком говне а не выйдешь, как говорится, вот, тем более, этой группы уже нету, вот, этой группы уже давно нету, вот остались одни воспоминания. И в честь об этих воспоминаниях сейчас появится ссылочка на дебютное выступление Life Illusion на своего Кусне 2014 года. Я там участвую справа. и справа, да. Смотришь сюда, я вот нахожусь да справа. Справа, справа нахожусь, да. Читал, что там, где там справа. Ты смотришь так, значит, справа тут да, я там, короче. Так, тарит митари. Я говорю, блэк, депрессив блэк. Вот. Еще одно я скажу еще. О том, что я с демоникой басисткой айскал <coughs> на. Харькова. Мне дали прозвища Джеми Хэтрикс Мы играли на Пушкинской и на Сумской. Да такая девушка с рыжими волосами. Я был без С короткой стрижкой тогда еще. Вот, мы играли. Она во солнце шляпой бегала. Потом я немножко, да. Ну хожу, хорошо зарабатывали. Я там играл свою музыку. И то и на пальц, кстати, да на Пушкинской, да, зарабатывал денежку и на Ихейвольд, играл да, кстати. Будущий Ихейвольд, девы Перебора. На Сумской, на остановке около памятника этому Мичу, о, да. там да, было какого-то ресторана для мажора, да, там вот тоже, да. Вот. Ну что, хорошо зарабатывали, могу сказать. Я бы и дальше продолжил бы зарабатывать, но демониками предложила спуститься на зиму в подземку, а я отказался сквозняки, это не для меня вот. и как бы улица то одно, а там сквозняки все чихают, кашляют. нет, то не мое вот. я отказался, и все вот, так что Аскал очень даже хорошо мы зарабатывали делили пополам прибыль вот, отличная тема Сейчас, по-моему, это не очень и должная тема. Вс ⁇ Переходи по ссылочке внизу. На ссылочка на Facebook. Страница а тоже нападет. Вот. Я пока-пока.